Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить калмыцкий чай. Для этого нам понадобится чай черный, чай зеленый, сахар, соль, молоко, масло сливочное и вода. Для этого мы засыпаем чай и доводим до кипения. Даем настояться нашему чаю. Далее добавляем соль и сахар. Перемешиваем. Затем вливаем молоко. Доводим до кипения, но не, не кипятим. Можно добавить сливочное масло, кусочек. Приятного чаепития.